Самые известные мелодии из главных блокбастеров Голливуда. Музыка оскороносного Джона Уильямса в исполнении симфонического оркестра. 10 и 11 января в Большом театре Беларуси.